я вас приветствую дорогие друзья подписчики и гости нашего канала я нахожусь в микрорайон мамайка центральный район города сочи санаторий октябрьский локация санатория октябрьского это замечательное место чуть позже я про него вам расскажу но я приехал сюда не для этого. Я приехал показать вам и рассказать о замечательном комплексе, который находится в этой локации, недалеко от моря, от санатория. А почему я сейчас начал видеоролик о санатории? У него очень богатая инфраструктура. На территории санатория есть свой аквапарк, большой аквапарк. Есть зоопарк, единственный зоопарк в городе Сочи. А, есть бассейн закрыт открытый бассейн с морской водой это круглогодичный круглогодичный а, санаторий который работает и практически на 90 процентов всегда заполнен а, туристами отдыхающими и люди которые поправляют приезжают сюда свое здоровье перед вами входная группа в санаторий октябрьский очень большая территория буквально 4 гектара земли жителям нашего комплекса булгаков, который чуть позже я вам сниму, могут беспрепятственно пользоваться всеми благами санатория Октябрьский. Мы а, ну пойдемте посмотрим изюминку нашего микрорайона Мамайка, что у нас здесь есть, что о чем я хочу вам сегодня рассказать. Рядом с санаторией Октябрьский располагается наш отель Булгаков. Отель 4 звезды. Отель у нас небольшой, а всего 38 номеров, номерной фонд. Этажность три этажа и дополнительно цокольный этаж. Вот он находится прямо возле санатория. Кстати, вот здесь вот остановка располагается транспорта. Здесь можно уехать в город буквально за 15 минут. Мы с вами попадаем в центр Сочи, район морпорта. Если мы поедем в ту сторону, мы попадаем на пляж. Пляжи Куба, Ласточка, Фазатрон. Что я хочу сказать. Здесь приятно находиться. Кругом зелень. Поют птицы. Белочки у нас бегают. Вот так же эта дорога, если мы пойдем вниз, буквально 2-3 минуты, мы попадаем на пляж Санта-Барбара. Посмотрите, какая зелень вокруг. Здесь тишина, покой. Кричат совы, птицы прилетают. Такая зона релакс, скажем. Это все территория нашего комплекса булгаков. Вот где сейчас отдел продаж, на его месте будет бассейн находиться. Этот цокольный этаж, чуть выше первый этаж. Вот это здание, конечно, будет монтироваться. Сейчас там... У нас находится строители, охрана комплекса. А вот мы видим с вами уже фасады. Частично сделанные фасады. Вот так они будут выглядеть и облагораживаться. Здесь вдоль стенки, стенка будет полностью облагорожена. Зеленью в том числе. И здесь будут стоять лежаки. Лежаки, зонты, шезлонги. Я нахожусь сейчас в офисе отдела продаж апартаментного комплекса «Булгаков». Хочу вас познакомить с Дмитрием. А руководителя отдела продаж. Дмитрий? Да, Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствую тебя, Вадим. А помимо меня, тут еще есть моя коллега, Ну там спряталась. Вызнила. За Да, Сегодня будем презентовать вам апартаментный комплекс «Булгаков». Возможно, вы о нем уже слышали, может быть, не слышали. Если не слышали, то для вас будет очень много интересной информации. Мы компания Unit Park. Про наши объекты вы точно, я думаю, слышали. Это Пушкин, Парк Горького. Они уже действуют в городе Сочи. То есть Собственники получают один из самых лучших наверное, доходов в городе Сочи, отдыхающие. Один из самых лучших сервисов, наверное, также в городе Сочи. Здесь будет визитная карточка наших и ваш... нашей... нашей компании. Почему? Потому что здесь мы, допустим, уже строим бизнес. До этого мы строили просто комфорт, с компанией, компания. Здесь уже будет бизнес с отдельным оператором. Что у нас здесь будет? Давайте пробежимся по нашему объекту. То есть мы видим здание трехэтажное. Вообще у нас четыре этажа. У нас еще есть цокольный этаж, но на этом макете его не видно. Я покажу его далее. Здесь у нас предоставлен полноценный первый, второй, третий этаж с панорамным остеклением. Панорамное остекление будет изящное, лаконичное, со специальным напалением от розового фиолета. Далее у нас будет два входа. Один из них центральный. Здесь, когда клиент заходит, его встречает наш администратор, который помогает нашим клиентам расположиться в их номерах. Соседний номер, э, соседний вход. Это как раз-таки вход в номера именно цокольного этажа. Далее огромное преимущество, что у нас рядом есть остановка. Дело в том, что у нас по местности наш в городе Сочи, если мы смотрим, то у нас бывает так, что комплекс находится на одной плоскости, а остановка может находиться снизу. Либо наобор наоборот, где-нибудь сверху. Летом в плюс 40 крайне некомфортно подниматься либо в горку, либо спускаться с этой горки. Следовательно, такие апартаментные комплексы теряют своих клиентов, скажем так, это... Если семья с детьми, им некомфортно передвигаться, как с колясками, так и с маленькими детьми. Или пенсионеров, которые тоже не очень охотно любят у нас подниматься в гору. Вот. А тут клиент вышел у нас в тени, подошел к остановке, подъехал сюда автобус и увез нашего клиента прямо в самый центр города Сочи. Что касается центра, что касается вообще, в принципе, локации, где мы с вами находимся. Давайте разберем более подробно. То есть мы с вами находимся в центральном районе города Сочи. Вот, пожалуйста. То есть выписка у вас будет написано: центральный район города Сочи, микрорайон Мамайка. Можно... Вбить в интернете, в Google карте, по расположение, посмотреть, где мы находимся. Далее, второе преимущество. Наш комплекс находится на второй береговой линии. То есть от нашего комплекса до моря всего лишь 350 метров. Это означает, что уже через 7 минут, выходя из нашего комплекса, вы можете принимать солнечную ванну с боковой гристовиной. Здорово! Здорово! Следующее преимущество ⁇ это как раз-таки транспортная доступность. Мы с вами уже подчеркнули, что есть автобус, который циркулирует от нашего комплекса прямо а, к самым значимым досовермечательностям да, города Сочи. Следующее преимущество ⁇ мы находимся рядом с Дублером. Здесь у нас не отмечен, но тем не менее, можно выехать на дублер и отправиться сразу напрямую на Красную Поляну, либо в аэропорт Не обязательно ехать через весь центр, минуя все пробки Но, к сожалению, в летний период у нас, скажем так, транспортный поток очень плотный Передвигаться на автомобиле некомфортно, потому что дорога в аэропорт может занять 3,5 часа но здесь у нас есть третье преимущество, третий вид транспорта. От, рядом с нашим комплексом находится станция Ласточки-Мамайка. Сели на станцию на Ласточку. Это современный наш новый поезд здесь по городу Сочи циркулирует. Мы на него сели, через 25, даже через 8, сначала, через 8 минут вы в центре города Сочи. Через 25 минут вы находитесь возле аэропорта города Сочи. И через 35 минут на Красном Поляне. Вот в такую погоду, как сейчас, когда я уже успел загореть и даже сгореть, а, а там еще люди у нас на Красной Поляне катаются на лыжах, вы можете утром встать, отправиться на Красную Поляну, через 45 минут кататься, встретиться со знакомыми, выпить глинтвейна, покататься на сноуборде. И уже к вечеру вернуться сюда, провожать сучинские закаты, опять же, с тем же самым бокалом. Гриста вина, а что еще нужно от жизни на самом деле? Здорово, здорово, сидя при этом в одной кофточке. Вот, вот этот вот красный колорит очень, очень скажем так, дает нам, опять же, дает нам огромное преимущество. Давайте следующий слайд разберем. А, тут как раз-таки санаторий Октябрьский должен оплатить за это уже, мне кажется, деньги, потому что мы его как раз-таки пиарим. Шикарный санаторий, именно поэтому мы находимся как можно ближе-ближе к нему. Что же тут интересно? На самом-то деле здесь есть все необходимое для туристического отдыха. То есть, о чем идет речь? Здесь есть аквапарки, есть детские и взрослые, есть а, крытый бассейн. Бассейн, причем, на несколько дорожек. Он прям такой огромный, чуть ли не олимпийский, там можно и кролем, и брасом поплавать. Есть различные СПА-процедуры. Массажи, игла, э, укалывание, обертывание шоколадное, то есть чего здесь на самом деле тут только нету. Само по себе еще принесет медицинский уклон, то есть здесь можно поправить свое здоровье после ковида или каких-то онкологических заболеваний. Далее, что у нас здесь есть? Хамам, бани, э, есть теннисный корт, футбольный корт, поле. То есть все, что, э, скажем так, может прийти в голову туристу, есть все здесь, никуда ехать не надо, все это есть в шаговой доступности. Вот, и на секундочку, допустим, номер э, в таком отеле в летний период, э, в 14 метрах квадратных, достигает по стоимости от 25 тысяч рублей. Эта информация не скрытая, скажем так, я ее не выдумываю, вы сами можете попасть на официальный сайт центра Октябрьского и, допустим, попытаться забронировать на июль, су, да, скажем так, с субботы на воскресенье любую дату, именно в сезон, и вы увидите, цены какие там есть. Единственный минус – скажем так, номерной фон данного санатория немножко уже устаревший, вот. Поэтому мне, современному человеку, было бы куда комфортнее остановиться все-таки в современном комплексе, а, в 4 комплексе, где есть своя какая-то шикарная придомовая территория, вот, а где есть бассейн, и где бы я остановился, ну, конечно же, у нас бы я и остановился. Давайте теперь разберем наш комплекс. Вот он, наш комплекс, то есть у нас есть своя придомовая территория, не обязательно ее покидать, то есть можно находиться и отдыхать прямо здесь, то есть у нас вот это, допустим, стена школы, детской школы. Мы будем ее декорировать. Пустим по ней различные растения. Будет такая фито стена, Добавим немножко световых элементов. Будет место для отдыха, где можно будет позагорать. Это, я считаю, такая шумная территория. У нас будут две зоны. Одна из них вот эта все-таки шумная, потому что здесь есть бассейн. Барная стойка. Здесь, скорее всего, молодежь у нас будет отдыхать, веселиться вечерами. Делать красивые фотографии для Инстаграма. Вот. И есть вторая зона которая как раз-таки я называю лаунж-зона, потому что здесь можно присесть поиграть в шахматы, покачаться на танговой мебели, окунуться в прочтение, изучение, не знаю, истории любимой книги. Здесь у нас на комплексе очень много на самом-то деле растений. Вообще, в принципе, мы находимся в такой заповедной зоне. У нас здесь бегают и белки, у нас здесь есть и совы, и у нас здесь на самом-то деле растительности действительно очень-очень много. То есть птицы здесь просто шокуют, поют, скажем так. То есть находиться здесь очень-очень комфортно. Это следующий слайд. Вечерняя инсталляция, как это все будет выглядеть. Так как у нас будет, планируется 4 звезды, но ну, не планируется, оно а, и будет 4 звезды. Вот, будет специальный а, нанят оценщик. То есть не просто как у нас в Сочи нарисовали 4 звезды и все. Нет, у нас будет специально образованный человек, который будет, как раз, а, скажем так, вручать нам этот сертификат. По этому сертификату на территории комплекса должно быть очень много световых элементов, поэтому света здесь действительно будет очень много. Видите, подсвечивается бассейн, подсвечиваются пальмы, различные растения, фасад будет подсвечиваться, вдоль самого фасада будет контурная подсветка. То есть световых элементов на территории комплекса будет очень-очень много. Так, тут мы дошли к планировкам. То есть у нас, смотрим, что у нас есть. У нас есть 4 этажа, как мы с вами подметили ранее, 38 номеров. То есть, да, тоже преимущественно, номерной фонд небольшой, всего лишь 38 номеров. Кстати, санаторий Октябрьский имеет номерной фонд 198 номеров. В летний период, который мы с вами подметили, полностью загружен на процентов. Вот. А вопрос, что нам стоит в летний период загрузить всего лишь 38%. Ой, 38 номеров. В принципе, никакого труда. В зимний период сейчас он а, сдается порядка на 50, на 50, на там, на 40 процентов, наверное, санаторий Октябрьский. Это тоже порядка, там, не знаю, 110-120 номеров. Опять же, у нас всего лишь 38 номеров. То есть в зимний сезон у нас тоже будет очень хорошая заполняемость. Это напрямую будет сказываться на вашем доходе. Это первое. Второе, у нас котловой метод заработка. Это означает, что если, допустим, ваш номер не сдался, то вы все равно получаете деньги. Более подробно это уже в комментариях вам, Вадим, я думаю, все ответит, все подскажет. Далее идем. Площадь у нас от 14 до 27 метров квадратных. Тут немного, небольшая пометка. Мы недавно все документы отправили в БТИ. Напомню, мы сдаемся в августе. А, то есть документы у нас уже в процессе. А, и нашли при новых размерах, скажем так, нашли большие площади порядка 30 метров квадратных. От таких площадей у нас можно просто отдохнуть на сутки, на двое, на трое, а есть такие большие площади, где можно, в принципе, приехать и отдохнуть на целый сезон. То есть есть все необходимое для отдыха. Мы видим, что у нас есть спальня, кухня, спальня, кухня, спальня, кухня. Это сделано специально для того, чтобы людям было комфортно действительно находиться здесь месяцами. Вот И следующее, допустим, есть небольшие номера, действительно, где нету кухни, допустим, 14 метров квадратных, он не имеет кухни, имеет большую двухспальную кровать, но это тоже не минус, так как у нас 4 звезды, здесь будет в каждом номере свой телефон, вы можете позвонить на ресепшн, здесь есть room сервис, что-то такое, можете позвонить на ресепшн, заказать чашечку кофе, обед, завтрак, либо ужин, и вам все доставят, не входя из своего номера. Здорово? Я думаю, что это здорово. Далее. Это фасадная часть нашего комплекса, я думаю, что вы его как раз таки уже видели, успели посмотреть, что действительно вот эта часть полностью соответствует действительности, вот это готово у нас на 80%, вот как раз таки тот самый у нас нулевой этаж, то есть первый этаж у нас высокий, порядка двух метров от брусчатки, то есть следовательно нулевой этаж, он неполноценный у нас цоколь, он находится между землей и частично под землей, далее... Места общего пользования, то есть сейчас вы видите, как это все будет выглядеть, в каких тонах, опять же, те люди, которые нас знают о нас в городе Сочи, практически все, действительно нас хвалят за наши ремонты, потому что Пушкина, и Пару Горького, это уже сданные, туда можно приехать всегда, знакомиться с ремонтами, вот, и точно так же здесь будет в этом комплексе, напомню, только здесь будет намного выше, потому что здесь будет бизнес, там был просто комфорт. Далее, это фотография с другого ракурса, будет панорамное, огромное остекление, оно же будет выполнять функцию двери. Здесь будет находиться у нас администратор, ранее, как говорил, который будет помогать располагаться нашим клиентам в их номерах. Следующим ракурсом идет номерной фонд, то есть все номера, которые у нас продаются, которые находятся у нас продаже, идут сразу же с ремонтом, мебелью, техникой. То есть вы покупаете сразу готовый бизнес. Здесь, допустим, предоставлен у нас, представлен у нас номер площадью 21 метр квадратный. У нас есть все необходимое для отдыха. Это двуспальная кровать, кухонный гарнитур, шкаф с комодом. Ой, с комодом. Комод с телевизором уже заговорилась. Опять же, панорамное остекление, обеденная группа, шкаф для различных мелочей и ванная комната. Вот. Опять же, хочу подчеркнуть, что ремонты, которые вы видите, они действительно очень изящные, очень шикарные, очень много садовых элементов. Если сравнить, допустим, с тем же санаторием Октябрьским, в котором все-таки номерной фонд немножко устарел, то мне бы, современному человеку, было куда комфортнее останется здесь. Если в летний период он там сдается порядка 24-28 тысяч рублей, мы будем сдаваться порядка 15 тысяч рублей. То есть мы будем еще конкурентоспособными. Но при этом сильную конкуренцию мы санаторию не создаем, потому что у нас номерной фонд, вообще по сравнению с ним, это пылинка, это 38 номеров. Вот. А, хочу подметить также, вход на территорию сантория Октябрьского у нас свободный, я по-моему забыл об этом сказать. Да, за отдельную плату вы можете воспользоваться всем необходимым, но попасть туда можно любому человеку, не обязательно там останавливаться. Так, это завершающие уже слайды, это управляющая компания, отельный оператор. А, смотрите, здесь, как я подвесил ранее, у нас будут и управляющая компания, и отельный оператор. А, по поводу отельного оператора, сейчас у нас идут переговоры. Суть в том, что раньше санаторий Октябрьский у нас был, а, принадлежал а, РЖД, сейчас а, он является собственностью Азимута. Вот, Азимут это у нас мировой отельер, российский, но считается все равно мировым. Вот. И у нас с ним как раз-таки сейчас ведутся переговоры. Если все сложится так, как мы планируем, то санаторий, а, то как раз-таки отельный оператор Азимут и будет нашим отельным оператором, который в свою очередь уже намет управляющую компанию. Если, допустим, что-то у нас пойдет не так, у нас очень хорошее партнерское отношение с Космос Групп, то есть это будет либо Азимут, либо Космос Групп. Вот, и если вдруг что-то еще будет непредвиденное обстоятельство, просто выигрываем через тендер отельного оператора. Суть в том, что здесь будут и отельный оператор, и управляющая компания. Это очень важно, потому что там, здесь есть отельный оператор, доходность всегда вырастает. Объясню, управляющая компания занимается исключительно поддержанием здания в первозданном виде, а отельный оператор напрямую уже связан с вашим доходом. То есть он занимается рекламой, поисками клиентов, распространением денежных средств. То есть у него есть на это всевозможные рычаги, вплоть до того, что вы можете лететь в самолете и будет как раз-таки идти реклама. Нашего апартаментного комплекса вас заинтересует, вы зайдете и забронируете. Поэтому там, где есть отельный оператор, там всегда пахнет деньгами, я так и обычно говорю. Далее, отвечание с лица нашего комплекса, как это все будет выглядеть. В принципе, на этом у меня, наверное, все по комплексу вы видите. А, по доходности, давайте немножко пробежимся тоже. А, и по ценам, наверное, пробежимся, да. Если вы не будете задавать вопросы, мне будет проще на самом-то деле. Смотрите, что у нас по доходности. Если мы берем. Есть расчеты Точно так же через запросы можем вам отправить их на ознакомление. Если мы смотрим пессимистический прогноз, то это порядка полутора миллионов годов, в год. Если мы смотрим оптимистичный, то это два с половиной миллиона в год. вот Если кто-то не верит, опять же, пишите, звоните, мы все расскажем, все покажем и расскажем, от чего мы отталкиваемся. Вот. По ценам от застройщика сейчас на данный момент минимальная цена 9800, это именно нулевого этажа за площадь 18 метров квадратных. Но это полностью готовый бизнес под ключ. То есть вы его купили и он вам приносит уже прибыль. Как мы сейчас с вами подчеркнули: в среднем это порядка полутора миллионов. Помимо всего, сам по себе ваш номер еще тоже является активом, который в каждый год, раз ну раз в году нет, каждый год у нас растет. В среднем порядка 15-20% процентов годовых. Вот. И есть интересные предложения. Успеваете от инвесторов. Их на самом-то деле немного, их всего лишь три, по-моему, на данный момент, на момент этой съемки. Вот. И самая минимальная цена там 8500, вот, Тут тоже за номер с, по, с ремонтом мебелью техникой. Спасибо, Дмитрий. Все, я надеюсь, что я ответил на все ваши вопросы. Спасибо. <с? Да, и... Дмитрий, расскажите, что у нас здесь, что мы видим. Так, я хочу объяснить, что строя мы тоже дорого и качественно. Допустим, смотрите, вот вы сейчас находитесь в одном номере, Вадим, я нахожусь в другом номере. Между нами получается межномерная стена. В чем ее особенность? Дело в том, что допустим, обычно у нас в городе Сочи строят из обычных пеноблоков. Вот, в принципе, как они там предоставлены. И обшивают их просто гипсокартоном. То есть при этом нет никакой ни шумоизоляции, ни теплоизоляции. Мы пошли по другому пути. Так как у нас бизнес, так как у нас 4 звезды, мы заботимся о том, чтобы наши клиенты были, находились... Во время отдыха в зоне и в комфорте. То есть мы строим при помощи позагребневой плиты. Кто знает, тот понимает, что одна такая позагребневая плита стоит как два таких пеноблока. А у нас их две. То есть у нас идет одна плита, а, стекловата, спирог утеплителя и еще, опять же, еще один пеноблок. То есть у нас получается на выходе почти 25, 25 сантиметров шумоизоляции и теплоизоляции. И по полу у нас также. Мы сначала заливаем бетон, потом... Кладем пеноплекс, ну это, наверное, или больше. <с> вот. и потом еще разливаем бетон. Uh -huh. То есть, опять же, между номерами сверху и снизу и с соседних номеров очень отличная шумоизоляция. Дальше, что у нас? У нас полностью уже готовы э, стены под покраску. У нас полностью уже поменяно пол напольное покрытие. У нас частично уже присутствуют вертикальная морация. Вот буквально на днях завезли как раз-таки уже э, именно краску, то есть скоро поступит краски. Все номера практически на первом этаже, практически все уже продано на самом -то деле. То есть номеров очень мало осталось в продаже. Я так понял, это входная группа, зона ресепшн, да? Да, как раз таки, то есть презентация, то есть мы проводили ее. Здесь у нас будет основной вход напротив санатория Октябрьского. Человек заходит, здесь uh -huh. находится у нас как раз таки наш администратор, который помогает уже расположиться uh -huh. нашим гостям в их номерах. И можем продняться на второй и третий этаж. Давайте поднимемся на второй, и третий этаж, посмотрим уже частично сделаны ремонты в комплексе также посмотрим видовые характеристики на второй пройдем. Да, да. на второй пойдем так опять же чтобы никого не смущало 4 звезды вот эти вот двери еще раз напомню это всего лишь временная дверь то есть мы настолько на застройщик скрупулезно к всему относится что мы устанавливаем временные двери для того чтобы скажем так скоро будем доставлять мебелью и техникой, чтобы пыль не попадала туда, мы как раз таки установили временные двери. Они будут потом демонтироваться. Кажется. Вот. Приблизительно, допустим, это номер у нас 24 метра квадратных. Кстати, он сейчас находится у нас еще в продаже. Сейчас я скажу точно. 24,6 метров квадратных. Что у нас здесь есть? У нас есть здесь все необходимое для отдыха, так и для жизни. То есть я сразу же зашел со входа, и у нас в правую сторону со стороны будут находиться как раз таки бухни. Здесь расположена кухня. Здесь расположена у нас двухспальная потенциальная кровать, обеденная группа, пуфик с различными мелочами. Опять же, панорамное стекло с огромным шикарным, хорошими, как тоже видовыми характеристиками, потому что там, как раз таки будет выход на наши бассейны, на наши пальмы. Панорамное стекло хочу подметить, что полноценное. Это повода потолка из стены-до стены. Света здесь очень-очень много. Сейчас у нас, допустим, уже 5 часов, однако солнца здесь очень-очень много. Далее, что у нас здесь? У нас получится поменен уже радиатор. То есть у нас здесь отопление газовое, но газа в номерах не будет. Газ исключительно чисто для отопления. Пожалуйста. И с этой стороны у нас ванная комната. То есть приблизительно плюс-минус все в таких тонах. Ну хотя бы как, в, как сказать в тонах. То есть мы еще только, на, скажем так, нас только начали делать ремонт. Далее можно уже обратить внимание, у нас прячая стена тоже очень интересное такое решение. Планируем сделать контурную посветку по верху точно так же. И все будет смотреться, опять же, очень интересно и лаконично. Уважаемые дамы и господа, я нахожусь на втором этаже нашего апартаментного комплекса Булгаков. Двери, как Дмитрий сказал, это временные. Они будут убираться, демонтироваться после того, как комплекс полностью отделка будет завершена. Вот, Номера вот такого плана идут от 14 до 20 квадратных метров. В каждом номере устанавливается двухспальная кровать, есть номера чуть побольше, там будет дополнительное место для вашего чада и ребеночка, или будет трехместный номер. Давайте посмотрим вкратце номера, Я говорю, они примерно приблизительно одинаковые, в каких-то номерах, где есть возможность будет устанавливаться кухня, кухонный гарнитур, где нет возможности кухни не будет. Мы сейчас находимся на втором этаже. На третьем этаже, третий этаж сейчас продажи закрыт. Третий этаж закрыт. Будет открывать продажи застройщик чуть позже, после получения выписок на каждое помещение. Вот. Сейчас все документы в Кадастровой палате. То есть замеры БТИ уже прошли. То есть все номера замерены и, соответственно, в Кадастре сейчас все документы. Как только будут документы, будет проходить ипотека. Ипотека. То есть в принципе, можно хоть сейчас уже забронировать номер и приобрести его через месяц в ипотеку. Тем самым зафиксировать стоимость, сохранить цену. Я нахожусь сейчас в микрорайон Мамайка, центральный район города Сочи. За мной река, называется Псахия, которая впадает у нас в Черное море. До пляжа буквально 2 минуты ходьбы, вот, до санатория Октябрьского 3 минуты. И до нашего Булгакова также 3-4 минуты ходьбы. Улица Полтавская, улица Ловская чуть выше. На микрорайоне Мамайка у нас есть новая школа 19, которая построена администрацией и, и а, запущена, введена в эксплуатацию а, в этом году. А, перед нами жилой комплекс Посейдон. А, на микрорайоне Мамайка есть у нас и детский садик и магазины. А, видим конечно остановка транспорта. А, район на 100% пригодный для жизни. Я вам скажу, не только для жизни, но также для летнего отдыха. Почему? Потому что море у нас буквально 150-200 метров. Сейчас мы с вами пройдем на пляж и посмотрим замечательные пляжи нашего микрорайона Мамайка. Пляжи микрорайона Мамайка. Самый дальний пляж, где у нас туннель. Кстати, вот установилась ласточка. Здесь у нас железнодорожная станция мамайка вот перед тем туннелем у нас есть пляж Замечательный, Ласочка, самый чистый пляж Считается в городе Сочи Потом есть пляж Куба Фазотрон И мы сейчас на пляже Русалочка Перед нами известный Жилой комплекс Мамайки Это ЖК Пассейдон Замечательная погода сегодня Днем было солнышко До 26 градусов температура поднималась Люди уже загорают уже купается буквально а, километр двадцать находится морфорд то есть в принципе центр сочи от нас рукой подать